знать врага в лицо. Счастье человеку убивается двумя качествами. Это злость и ложь. Это есть настоящее зло. Человек, которому плохо, должен постоянно помнить и знать о том, что два основных качества, разрушающие человеческую судьбу, делающие судьбу невыносимой, делающие судьбу плохой, это наши два качества злость и ложь. Если вы находитесь в очень плохом состоянии, финансовом, материальном или еще каком-то, помните, контролируйте и устраняйте у себя омрачение в виде злости или проявления злости к себе и к окружающим, а также лжи в виде проявления этой лжи к себе и окружающим. Будда говорил в свое время, он говорил, добродетель спасет мир, но это перефразировал. На самом деле это был неправильный перевод Маршака. да. На самом деле правильный перевод звучал так. Добро или...